Здравствуйте, подписчики канала «Мир на ладони». В данном видеообзоре мы вам расскажем интересные факты о змеях. И что произойдет с вами, если вас укусит ядовитая змея. Подписывайтесь на наш канал «Мир на ладони». Все змеи-хищники – Хотя некоторые виды совершенно не могут жевать, а используют острые зубы, чтобы захватывать и разрывать свою жертву. У них две пары зубов, растущих на верхних и нижних челюстях. Примечательно, но зубы растут на протяжении всей жизни рептилий и меняются в течение жизни. Практически у всех. Видов развиты органы чувств, позволяющим им охотиться. Они обладают великолепным нюхом, способны различать малейшие ароматы различных веществ, но улавливают запахи не ноздрями. У змей слабо развито зрение, но они очень легко улавливают вибрации. К тому же улавливать запахи им помогает раздвоенный язык. Ученые также установили, что змеи совершенно глухие, у них просто нет наружного и среднего уха, нет у них барабанных перепонок. Эти рептилии не моргают, так как их веки постоянно закрыты, но веки у них прозрачные, поэтому не мешают им видеть. Но зрение не самая сильная сторона в жизни змей, они больше полагаются на другие органы чуд. Что с вами произойдет, если вас укусила змея? В первый момент ощущается сильная боль в месте укуса. В скором времени развивается кровоизлияние багрового или синюшного цвета, переходящее в более или менее выраженную отечность. Позднее могут появиться головная боль, тошнота, рвота, нарушение зрения. Резко повышается температура. Как правило, после атаки на теле человека остаются две ранки небольшого размера. При таком явлении важно своевременно оказать помощь жертве рептилии. В противном случае возможен летальный исход. У большинства людей змеи вызывают неподдельный страх. Это вызвано тем, что многие виды ядовиты и представляют опасность для жизни и здоровья людей. Но надо помнить, что они несут и пользу. Ведь из яда многих видов изготавливают лекарственные препараты, спасающие жизнь человеку. Мир на ладони ждет от вас комментарии по данному видео. Возможно, вам. И известны какие-нибудь интересные факты о змеях? Поделитесь с нами вашей историей.